Добрый день, дорогие друзья! С вами системы видеонаблюдения ZORCO. Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про комплект видеонаблюдения, в который входят 4 антивандальные IP-камеры с разрешением 2 мегапикселя, Коробка из-под видеорегистратора, коробка из-под коммутатора. Коммутатор в данном случае обыкновенный, 100 мегабит, не поя. Четыре коробочки из-под камер видеонаблюдения. Собственно, сам коммутатор. 8 портов стандартных, все порты одинаковые, без питания. 4 антивандальные камеры с разрешением 2 мегапикселя, Full HD 1920 на 1080 пикселей. Также в комплекте имеется манипулятор usb мышь, блок питания из-под коммутатора, и источник питания видеорегистратора. Про камеры видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения имеют прочный антивандальный корпус. Камеры предназначены для установки на улице. Устанавливаются они вот таким вот образом. Или на стену, или вот таким вот образом. Камеры очень качественные, отлично выполнены. Имеют сетевое подключение. Присутствует POE, но в данном случае коммутатор обычный. Можно докомплектовать POE коммутатором и выполнять подключение по лютой паре. Подключается микрофон. Сенсор камеры, который отвечает за изображение, это Smart Sense. Отличная картинка, оптимальное качество и соотношение между ценой и качеством. Значит, что еще имеется? Возможность установить микрофон на каждую камеру. И любопытно, но в данном случае к видеорегистратору можно подключить 16 таких камер. То есть вот этот комплект может выступать основой в будущем большой, серьезной системы. То есть необходимо будет только добавлять коммутаторы и добавлять камеры. Система будет увеличиваться и вырастет из небольшой четырехканальной системы, до 16 канальной крупная уже высокопроизводительная системы здесь присутствует все чтобы это сделать но даже если вы не планируете устанавливать такое количество камер в любом случае какой-то запас необходим и если он есть это отлично также о чем это говорит у видеорегистратора присутствует, запас мощности запас прочности то есть видеорегистратор будет достаточно быстро работать вот с четырьмя камерами быстро будет отображать и вам будет очень удобно пользоваться данной системой видеоролик как показывает камера мы уже много раз выкладывали вот, можно перейти по ссылочке Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы под данным видео или звоните нам по телефону, я с удовольствием с вами пообщаюсь, поговорю и отвечу на ваши вопросы. Всего доброго, до скорой встречи, друзья!